но ну, ему нравилось, что он из хорошего дома, имеет состояние, то есть большой капитальный дом с управителем, сродни непоследним людям и сверх того обладает осанкой. Степан Никифорович хулил его про себя за избыток воображения и легкомыслия. Сам Иван Ильич чувствовал иногда, что он слишком самолюбив и даже щекотлив. Странное дело.